Дело в том, что за весь этот период пандемии, да, правительство ни разу не собирало. Нет, нет. нет, нет, нет. Это, это нет сейчас, стоп, сейчас я, не, я далее скажу. Архан Борисович, мы же тут не, мы не далее. в театре, где Станиславский Немерович Датченко. Антон, если нам не надо, чтобы депутат Значит, депутаты подождите. Говорили, как вы изначально... Ну, сейчас. вы... вы я я дайте вот... мне перейти к вопросу. Значит, уважаемые коллеги, я лишаю товарища э, депутата, он на второе замечание не реагирует, без разрешения